Всем привет ребят, так как Максим немного приболел у микрофона снова Виктор Сладкоухов, и сегодня расскажу о постмажорном обновлении, в котором внезапно раскрылись новые подробности касательно VACnet 2.0, информацию о котором разработчики CSGO стараются держать в максимальном секрете. Не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению ролика, поехали. К сожалению, у какого-либо крупного анонса в конце мажора не состоялось. Но в то же время я искренне не понимаю недовольства многих людей, которые пишут типа вот нас обманули, в плохие. Ребят, никаких официальных тизеров какому-либо анонсу в соцсетях разработчиков не было. И если вы внимательно гляните прошлый ролик Максима, то он там довольно четко рассказывал, показывал, что все идет к тому, что в ближайшее время потенциально могут что-то анонсировать. И подходящим для такого анонса поводом был бы финал мажора... Но опять же, не факт. Единственный твит, на который затрегировалось много людей, был шуткой. Это копипаста из комьюнити, которую постят чуть ли не каждый год. Тем не менее, до десятилетия CSGO осталось еще 3 месяца, так что потенциального анонса все еще можно ожидать в этот промежуток времени. По оценке таблицы от энтузиастов из комьюнити, в ближайший месяц должен выйти новый кейс со скинами. Обычно Valve выпускают по 3 кейса в год с промежутком примерно в 120 дней или же 4 месяца. Ориентировочно кейс должен быть выйти еще 19 мая, но на фоне того, что инфополе ксго был забито мажором, его отложили на некоторое время. Я сомневаюсь, что он будет привязан к какому-то ивенту и скорее всего его дропнут просто в рандомном обновлении. К моменту когда этот кейс выйдет, большинство из вас скорее всего будет испытывать проблему с пополнением баланса в стиме, но у меня есть отличный вариант. Сихлаб.ком это сервис для быстрого пополнения баланса вашего аккаунта в стиме с выгодой до 20%. Работает максимально просто, заходите на сайт, вводите вашу трейд, ссылку, выбираете сумму и способ оплаты, принимаете трейд и продаете скины. Просто, быстро, удобно, да еще и работают абсолютно со всеми картами. Сервис совсем новый и работает без какой-либо комиссии. А что самое главное, не надо проходить какой-либо муторной регистрации, проверок, авторизации, бла-бла-бла, трейд, сумма, способ оплаты, все что нужно. Cichlab.com, ссылка в описании. Два дня назад в постмажорном апдейте, помимо капсул с наклейками чемпионов, появилась еще и целая куча строчек, связанных с крупным обновлением нового, ну, относительно нового античита VACNet. Для тех, кто вдруг не знает, VACNet ⁇ это дополнительный модуль VAC, который работает независимо от основного античита. Условно говоря, это нейронная сеть, которая уже 5 лет постоянно учится и переобучается распознавать читеров по определенным паттернам. Для тех, кому интересно узнать об этом поподробнее, Максим выпускал отдельную серию из пяти роликов, последний из которых выходил в 2018 году. В целом Вал старается говорить о прогрессе разработки этого проекта как можно меньше, так как излишняя информация может помочь создателям читов находить новые обходы. И на фоне этого все эти четыре года Максим собирал информацию буквально по крупицам. И сегодня самый подходящий повод, чтобы ее озвучить. Версия, которая стартовала пять лет назад, называлась VACnet 1.0, где-то в промежутке была запущена 1.5, и сейчас, видимо, полноценность занимаются интеграцией версии 2.0, если попробовать описать их различия, то можно сказать, что первая версия была пассивной, то есть не принимала участия в непосредственном бане нарушителей и требовала постоянного наличия живого человека, который бы наблюдал за процессом и вносил вправки, чтобы избежать сложно-положительного срабатывания, когда вторая версия работает в активном режиме каждого соревновательного матча, собирая информацию о каждом микродействии каждого игрока, в итоге вынося вердикт и наказывая нарушителей в процессе или после окончания матча. Важно подметить, что видимо полноценная интеграция в игру пока что не готова и разработчики пушнули это изменение совершенно случайно, так как буквально через 5 минут после того, как Максим опубликовал свой твит с находками, они выпустили еще одно обновление, в котором все почистили. Справедливости ради, это было сделано не для того, чтобы замести следы, так как это уже спалили и интернет помнит все. Причина чистки заключалась в том, что помимо каких-то строчек кода, игровые DLL библиотеки в включали в себя полноценно работающие элементы этого античита, которые естественно не должны были попасть на публику. Тем не менее друг Максима Орел стелс успел сделать резервные копии и они немного разобрались как же это должно работать. При первом входе в CS:GO игра создает лог-файл с основной информацией о клиенте. Что интересно, каждый такой файл имеет уникальный номер для каждого аккаунта, с которого вы зайдете в CS:GO на данном компьютере. Так что этот модуль античита точно будет знать о всех ваших смурфах. Все подобные лог-файлы имеют общее расширение .vcknet. И помимо того, что создается общий файлик, игра логирует и сохраняет информацию о каждом вашем раунде на определенной карте. Все, что сохраняется на клиентской части, то есть на вашем компьютере, это всего лишь копия того, что сохраняется на самом сервере. Судя по строчкам кода, часть информации сохраняется примерно в таком виде. Номер тика, в котором произошло событие, ID аккаунта, номер раунда, тип оружия, тип попадания и дистанция. Также игра сохраняет дельту направления и градусов взгляда игрока в момент убийства. Ключевые ивенты, на которые обращает внимание модуль Game и Vacnet event visitor, это выстрел из оружия и попадание в игрока. Вакнет Recorder записывает только определенные самые подозрительные моменты. И при успешном срабатывании выводит в консоль с какого тика началась запись, какие выстрелы подозрительные и сколько суммарно выстрелов произошло. Учитывая то, что по предыдущей информации Вакнет сканирует всю игровую демку целиком, скорее всего, это лишь условные метки ключевых моментов, на которые нейронке нужно обратить особое внимание. Помимо этого, у меня есть подозрение, что со временем разработчики CSGO добавят систему оценки матча после его Типа после попадания в главное меню вам предложат дать небольшой фидбэк. Понравился ли вам матч, были ли какие-то подозрительные моменты, и все в таком духе. Я попробовал насильно зафорсить в Акнет, записывать мою игру с ботами от начала до конца, и как бы не старался играть странненько, он не зафиксировал ни одного подозрительного выстрела, что в целом-то не очень удивительно. Наверное, единственный способ его затриггерить это скачать читы и поиграть с ними, чего я, естественно, делать не буду. При попытке пушну записанную стату в опенте читать через консоль ничего не получается, так как, скорее всего, ID моего аккаунта нет в white листе разработчиков. Что интересно, в спалившихся строчках есть перечень Steam ID шников у которых автоматически включен так называемый антитемпер. Антитемпер это такая, условно говоря, антивмешивалка. Мне сложновато объяснить, как это работает технически, но похожие системы используются в проверке лицензионных игр от Denova, которые требуют постоянного подключения к интернету и не дает пиратам взламывать игры на релизе. Что интересно, один из разработчиков антитемпера для Valorant и League of Legends еще в начале этого года предлагал свою помощь разработчикам CSGO в твиттере, а на их презентационном сайте указана поддержка SteamOS 3.0, так что вполне возможно, что они заколабились. Ну и в подтверждение этой теории, упоминание антитемпер.dll появилось в библиотеках игры еще в начале февраля, незадолго после стычки в твиттере. Стоит подметить, что в восемнадцатом, девяносто в 2019 и 2020 году Valve регулярно публиковали всевозможные патенты, связанные с разработкой античитов на основе искусственного интеллекта. Если сделать краткую выжимку из всей информации, то можно сказать, что античит знает и собирает всю возможную информацию о пользователе, в том числе, что он инжектил или считывал из памяти игры. Ключевая идея заключается в том, что если вас заметили на использовании стороннего софта, то ваш фактор доверия понижается до минимального. И на вас вешается пометка, которая никогда не даст вернуть прежний траст-фактор. Условно говоря, вы будете вариться в этой выгребной яме с читерами, пока вас будут использовать как подопытных крыс, и собирать как можно больше информации для переобучения нейронной сети. А когда весь полезный ресурс из вас уже будет выжат, вас забанят на какой-нибудь вак волне На самом-то деле в этих патентах еще много прикольной информации, так что если вы проявите достаточно активности, Максим сделает отдельное видео на этот счет. Помимо этого, разработчики CSGO анонсировали второй мажор по CSGO в 2022 году. Турнир продлится с 31 октября по 13 ноября в Бразилии. В качестве места проведения была выбрана Олимпийская арена в Рио-де-Жанейро. Турнирным оператором на этот раз выступит организация ESL. Если вы вдруг уже планируете туда поехать, заранее вас немного огорчу. Турнир будет официально вестись только на португальском языке и послушать комментаторов на других языках получится только в онлайне. Настолько наступает десятилетие со дня релиза CS китайцы уже вовсю празднуют пятилетие со дня издания игры на территории их страны. В честь этого события официальный дистрибьютор на территории Китая запустил целую кучу кринжовых ивентов, один из которых это раздача тематических NFT предметов. Важно подметить, что эти события никак не связаны с самими Valve, ибо у издателей есть полные права на игру им даже не нужно спрашивать разрешения от официальных разработчиков, чтобы навалить подобного кринжа. Кстати о кринже, в связи с тем, что официальный блок CSGO работает на устаревшем и дырявом движке Wordpress, зритель Максима под ником из нашел целую кучу уязвимостей. Раскрывать все пока что не буду, так как через них можно потенциально полить будущее обновление игры, но одной точно стоит поделиться. Ему удалось спарсить список админов, которые могут публиковать или изменять посты на сайте. И если мы предположим, что количество админов совпадает с количеством постоянных разработчиков CSGO, то цифра в 20 человек может кого-то разочаровать. Обязательно посмотрите прошлое видео, где Максим рассказывает о потенциальном анонсе крупного обновления в ближайшее время, и не забывайте поддерживать Максима, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся.